Я очень много преподаю английский язык для младших школьников и всегда стараюсь, чтобы дети с самых первых минут первого урока произносили все звуки английского языка правильно, ведь первые уроки закладывают базу произношения вашего ребенка. В этом видео вы узнаете разницу между произнесением букв W и V. И узнаете, как же на самом деле надо произносить слова с такими буквами по-английски. И ваш ребенок сможет исправить свое произношение прямо здесь и прямо сейчас. С вами Диана Билан, основатель и преподаватель онлайн-школы ILS. ILS. Your bilingual Недавно от своего нового ученика в очередной раз я услышал название нового вида спорта волейбол который давно завоевал сердца младших школьников, изучающих английский язык. Волейбол вместо волейбол. Казалось бы, ну какая разница, V это или W. Но носители языка, к сожалению, не всегда могут понять, что имеет в виду говорящий, когда путает эти две буквы. When или when. Wet или That. Давайте начнем с произнесения первого звука В, буквы W. Начнем с него хотя бы потому, что он чаще всего используется в речи. Итак, чтобы произнести слово wet, представим, что мы едем в машине по горам, и дорога постоянно петляет вверх, вниз, вверх. Вниз. И мы, соответственно, тоже едем вверх-вниз по дороге на красивом, роскошном спорткаре. Поднимаясь на гору, мы вытягиваем губы в трубочку У или в поцелуй. И преодолевая очередной подъем, произносим сначала звук У, а потом едем вниз и проговариваем остальные звуки слова. Будет даже здорово, если вы поможете себе рукой, особенно, если вы раньше произносили эти звуки как-то по-другому, и сделайте это сейчас вместе со мной. Wet, wet, wet. То же самое проделаем со словом when. Поднимаемся на гру на У и спускаемся на остальные звуки вниз. When, when, when, when. Друзья, нужно потренировать эти слова несколько раз так, чтобы у вас заболели губы, а затем уже переходить к следующей части урока скороговорки. Ну, а теперь переходим к скороговорке. Сегодня я взяла для вас слегка упрощенную скороговорку, которую я часто использую на занятиях в школе ILS и которая звучит так. I wish to wash my Irish watch. Я бы хотела помыть свои ирландские часы. Сначала давайте специально останавливаться перед каждым словом, готовя позицию вытянутой губы и помогаем себе рукой. I wish to wash my Irish watch, а затем немного ускоряемся. I wish to wash my Irish watch, I wish to wash my Irish watch, I wish to wash my Irish watch. Отлично. Чтобы правильно произнести звук В с буквой Ви, поставьте верхние зубы на нижнюю губу, как будто вы прикусываете ее. Этот звук я в шутку назвала «Бурундучок Вася». Подумайте сейчас о каком-нибудь своем знакомом Васе, например, дяде Васе или деда Васе. И представьте, что у него выросли два больших зуба, и он становится похож на бурундучка. Теперь посадите его в свой фургон. Ben, ben, ben. например, фургон с коровами. И пусть он поедет к ветеринару. Vet. Вет на, скажем, прививку для своих коров. Вет, вен, вет, вен, вет. Теперь потренируйтесь до тех пор, пока у вас не заболит нижняя губа. Если она уже заболела, значит, вы нашли это место. Запомните его. Пришло время соединить эти два звука в простую фразу и произнести их, почувствовать разницу между этими звуками. Very well. Very well. Very well. А теперь попробуйте произнести эту фразу, меняя эмоции, подключая разные человеческие эмоции. Very well. Very well. Very well. Very well. Очень хорошо. Теперь давайте усложнять задачу и проговорим целую скороговорку, где встречается сразу два звука. Говорим сначала медленно, корректируя позицию, а потом ускоряемся. William always wears a very warm woolen vest in winter. William always wears a very warm woolen vest in winter. William Always Wears a very warm woolen vest Молодцы. Ну что ж, на этом пока все. Тренируйте эти звуки каждый день, привыкайте к ним. А в следующем видео я расскажу вам о еще одной ошибке деток, изучающих английский язык, и помогу вместе устранить ее, чтобы речь вашего ребенка была безупречной.